Сколько? Сколько стоит? Есть такая традиция – оценивать, за сколько улетевшая публичная личность может продать свой дом. Замок в деревне Грязь эксперты оценивали в разные суммы, вплоть до миллиарда рублей. Но никто, естественно, его не купил, и я думаю, вряд ли купит. А за сколько сможет продать свой новый дом ускакавшая Ксюшка Собчак? Оценку стоимости давать сложно, потому что мало фотографий и видео. Тем не менее, эксперты могут сказать о примерной стоимости такой недвижимости. По сообщениям, которые публикуют сама Ксения, можно предположить, что такой дом может стоить от 200 до 300 миллионов рублей вместе с участком, сообщает специалист по недвижимости Вечерней Москве. Ну, 200-300 миллионов – деньги очень хорошие. Правда, лично мне новый дом Собчак не нравится. Но на вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Сможет ли продать Собчак дом за такие деньги? Чё-то я сомневаюсь. И рынок недвижимости сейчас не на пике, и нынешние владелицы дома. Да вряд ли кто решится-то. Думай, дом, если и будет выстрелен на продажу, зависнет. Дело тут не столько в цене, сколько в сопутствующих факторах. Не очень ликвидный актив, да. Впрочем, у Собчак, наверное, достаточно средств и без продажи дома. А пока... Там может жить будущий академический режиссер Константин. Нет, ну а чего? Творческой личности нужен простор. Погоди пока, Костян разводится. Заранее не успел? Так сейчас не торопись. автор публикации Лена Миро. Сколько? Сколько стоит? Руспро-ньюс. Специально для сайта кон.вс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего вам доброго и до грядущих встреч.